От обилия контактов чувствуется эмоциональная усталость, энергетический отток. В ближайшие дни после новолуния от вас потребуется максимальная активность, внимание и сосредоточенность. Вторая декада апреля благоприятна для работы с информацией. Возможно, вам придется окунуться в учебу, а кому-то предстоит важная поездка, встреча с родственниками, приятелями. Либо же решение вопросов и выяснение отношений с соседями. 2 третья декада апреля хлопотный период, требующий умения налаживать контакты и связи, решать организационные вопросы. Если вы заняты торговлей, предоставлением услуг может усилиться поток клиентов, покупателей. Если вы обучаете, у вас появятся новые ученики. Времени на отдых нет, однако не жалуйтесь, отдыхать будете чуть позже, в мае, а пока у вас все возможности попасть в нужный поток, когда внешняя среда сама создает условия для наилучшего проявления вашего потенциала. 14 апреля 21-22 по киевскому времени Венера, планета любви, отношений, денег, входит в знак Тельца ваш символический четвертый дом. С одной стороны, это напряженный аспект к вашему солнцу. Будьте готовы, что партнеры вам создадут препятствия. Но не стоит слишком резко реагировать на сложившиеся ситуации. Любимый человек, деловые партнеры могут вам подсказать и показать, в чем ваши слабые стороны. Будьте готовы услышать критику в свой адрес. Скорее всего, она окажется конструктивной. Вторая половина апреля не будет спокойной, вокруг чувствуется напряженная атмосфера. Ну, а вы попробуйте уловить подсказки, которые появляются со всех сторон. Это период вашей кристаллизации, самоопределения. При этом возможны конфликты, однако вам укажут на ваши реальные минусы, которые необходимо устранить, если вы хотите двигаться дальше, развиваться. Получать достойную оплату за свой труд. Больше общайтесь с вашими родными и близкими, так как социальные взаимоотношения могут сильно истощать ваш ресурс. Сделайте подарок любимому человеку, пообщайтесь с детьми, уделите максимум внимания родителям. Именно семейные ценности должны выйти на первый план, а это даст вам необходимый ресурс и уверенность в своей социальной значимости. 19 апреля в 13:29 по киевскому времени Меркурий войдет в знак Тельца и будет здесь до 4 мая, а также Солнце в 23:34 войдет в ваш символический четвертый дом в знак Тельца. Будьте открыты со своими родными и близкими. Если есть проблемы, то в третьей декаде апреля вы сможете гармонизировать любовные семейные отношения. Общение со старшими родственниками будет полезным. Вы получите ценные советы период благоприятен для решения имущественных вопросов покупки или продажи земли дома если есть спор с родственниками по поводу наследства то в этот период можно все решить с выгодой и пользой для всех воспользуйтесь моментом дети готовы вас услышать даже если отношения напряженные хорошее время для развивающих занятий с детьми для помощи им в образовании, при поступлении в ВУЗ. Удовлетворение приносит хобби, которое может стать вашим источником дохода. Это период счастья и процветания вашей семьи. Даже если снаружи буша, бушуют страсти в профессиональных делах, и вообще не все так гладко в социальных взаимоотношениях, то третья декада апреля – Лучше всего подходит для семейных отношений, любовных объяснений, помолвки, бракосочетания. Возможно появление новых романтических связей и любовных привязанностей. 23 апреля в 14.49 по киевскому времени Марс входит знак Рака, ваш символический шестой дом. С этого дня физические задачи легче осуществить, а в работе наблюдается значительный прогресс. Этот период успешен для занятий физическими упражнениями с целью улучшить свою форму. Однако не забудьте перед началом занятий посоветоваться со специалистом-медиком. Энтузиазм легко может перехлестнуть через край. Если вы не привыкли к регулярным и интенсивным упражнениям, постарайтесь не переутомиться. Кому-то из близких может понадобиться ваша помощь. Или вы предпринимаете какие-либо действия, направленные на улучшение или укрепление собственного здоровья. Хорошее время для массажа, однако могут обостриться хронические болезни. Третьего, третья декада апреля знаменована активностью в профессиональной сфере. В это время у вас много работы, в том числе трудной, срочной, Возможны всевозможные авралы. При этом обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы наконец взяться за дело, которое долго откладывали. В это время вы можете сменить работу или активно заниматься поиском работы. 27 апреля в 6.02 по киевскому времени полнолуние в Скорпионе в вашем символическом десятом доме активизирует все, что связано в вашей сфере профессиональных интересов. В карьере в рабочей организации возможны события которые отразятся на вашем статусе положение в обществе и репутации если у вас есть что скрывать если есть явные минусы в работе это может стать известным всем в этом случае возможны увольнения с работы неблагоприятные отзывы о вас со стороны руководства что это за события? Точнее, можно узнать на личной консультации, после того, как я рассмотрю ваш индивидуальный гороскоп. Кому нужна моя консультация, записывайтесь, контакты на главной странице и под видео. В этот период велика вероятность получения новостей со стороны руководства. Также возможны благоприятные перемены в карьере. А выполненная работа приносит плоды, признание, заслуг.